Во все пределы свеча горела на столе, свеча горела, как летом роем машкара летит на пламя.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 Дула из угла, И жар соблазна Вздымал, как ангел, два крыла, Крестообразно Мило весь месяц в феврале, И то и дело Свеча горела на столе, Свеча горела далее